Глава 16. Больше не раб. Это было особое время. Мой шестилетний сын и я путешествовали вместе на машине. У нас было глубокое и содержательное общение, настолько глубокое, насколько глубокие переживания моего дорогого сына. Я мог наблюдать, как шестеренки в его разуме методично вращались. Я чувствовал, что он пытается понять что-то очень серьезное. Затем он выразил свои мысли. «Знаешь, папа, я думаю, что было бы неплохо, если бы иногда ты командовал, а иногда я». «Ну что же, сынок, это интересная мысль», — ответил я, закашлившись. Наступила пауза, во время которой я обдумывал, к чему хорошему эта мысль может привести, ибо если не к чему, то тогда у нас обоих начнутся проблемы. Знаешь, это не совсем соответствует тому, чему Библия учит нас, сынок. Но почему ты должен постоянно говорить мне, что я должен делать? Понимаешь, Иисус просил меня научить тебя быть сильным молодым человеком для Него, и поскольку Он мой начальник, мне лучше делать то, что мне говорит делать Он. Да, быть родителем означает идти действительно извилистой дорогой. Сынок, — Сядь, пожалуйста, ровно, когда ты ешь. О, -о, о ну так нечестно. Дорогой мой, собери, пожалуйста, свои игрушки и аккуратно сложи их. Мама, я хочу пойти погулять. Сынок, время идти спать. Крик, капризы, завывание. Но вы же еще не идете спать, почему я должен идти? Из-за всех этих правил и привычек можно подумать, что родители настоящие монстры. Почему детям так тяжело понять, что вы хотите, чтобы они сидели ровно и ели медленно за столом только для того, чтобы у них было нормальное пищеварение? Вы хотите, чтобы они были точными и аккуратными для того, чтобы они научились быть организованными и более эффективными, когда вырастут? И почему дети не ценят того, что вы, предупреждая болезни, заставляете их больше спать. Почему? Да потому, что они просто не знают, какой глубины бывают ямы и какие опасности встречаются в жизни. Апостол Павел использует эту аналогию для иллюстрации путешествия по христианскому пути. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Галатам 41. Павел говорит, что отношение детей к родителям ничем не отличается от отношения рабов к своим хозяинам. Отец должен наставлять сына в принципах Божьего царства, но сын, со своей батареечной натурой, конечно же не понимает смысла этого наставления. Многие из уроков, которым научает их отец, противоречат их натуре и часто даются тяжело, делая их похожими на рабов. Мальчик может легко удивляться, Почему это мой отец запрещает мне многие вещи, которые мне нравятся? Я чувствую себя рабом. Сынок, сделай то, сынок, сделай это. Это несправедливо. Эта ситуация идеально описывает то, с чем сталкивается Бог, когда готовит нас к небесному царству. Многие находят Божьи требования тяжелыми и суровыми и часто спрашивают. Почему Бог допустил, чтобы такое случилось, или почему христианская жизнь имеет так много ограничений? Есть также много таких, кто присоединился к церкви и остался по сути ребенком и слугой, исполняя обязанности христианской жизни и надеясь получить награду за это. Такие люди находятся в опасности, уподобиться старшему брату из притчи о блудном сыне. Павел объясняет, как мы можем избежать многих превратностей жизни и избежать вопросов относительно действий Бога. Когда мы действительно осознаем, что Бог наш Отец, и что Он готовит нас войти в Небесное Царство, и что Он любит нас безмерно, тогда в наших отношениях с Богом начнет появляться смысл. Правила и порядки больше не будут казаться ограничениями и барьерами для предотвращения получения удовольствия. Вместо этого они станут дверьми к свободе, которая раскрывает нежную Божью заботу о нас и его страстное желание, чтобы мы приняли наше полное наследие, как дети Божьи. Павел открывает это в следующих словах. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени...» Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отчи. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам 4, 3, 7 это одни из наиболее прекрасных слов в Писании. Как только мы осознаем, что жертва Христа есть обеспечение нашего принятия, как детей Божьих, мы освобождаемся от рабства сатанинского царства. Мы вырываемся из тирании батареечного дерева и стоим твердо и с достоинством, как сыновья и дочери Божьи, зная, что благодаря Иисусу мы всегда будем оставаться Его любимыми детьми. Не вопиет ли Дух Божий в наших сердцах, Авва, Отче? Отец, Отец! Чувствуете ли вы себя настолько защищенными его любовью, что можете бежать к нему на руки и знать, что вы не только званы, но и страстно желанны для него? Пока вы не вкусите эту свободу, вы всегда будете оставаться в положении слуги, который никогда не будет уверен в том, заплатит ли ему завтра за работу. Как Божьи дети, мы определенно являемся наследниками. Мы можем смело приходить к Нему и излагать свои просьбы, мы можем уверенно доверять тому, что Он приготовил наилучшие для нас, и что все, что бы ни случилось в нашей жизни, послужит нашему более глубокому пониманию ценностей Божьего Царства и освобождению от рабства батареечных идей. Хочу напомнить вам о том, что мы говорили в шестой главе о той грандиозной задаче, которая стоит перед Богом, вернуть человеческую семью обратно в свои любящие объятия. Вот эти пункты. 1. Средство для передачи человеческому роду мудрости для осознания их безвыходной ситуации, вместе со способом направить их по верному пути, не ущемляя при этом их свободу выбора. 2. Способ показать им, что у них неправильное представление о Божьем характере и его царстве, а также показать, что Бог на самом деле любит их. Три способ избавить их от вины и беззащитности и восстановить их истинное положение и ценность, как детей Божьих. Четыре способ вернуть им смысл их существования, предназначение. Пять, кроме всего этого, необходимо время. Адам и Ева потеряли свои жизни, поэтому им нужна система жизнеобеспечения, чтобы дать им достаточно времени для принятия решения и выбора. Шесть, делая все это, Бог также должен обеспечить справедливость. Он не может игнорировать их бунт и говорить, что все в порядке. Должно быть воздаяние за бунт. И это воздаяние должно быть полностью отделено от последствий греха. Изгнание из Эдемского сада не было наказанием за грех, это только последствия их выбора. Миссия Иисуса в его служении, смерти и воскресении дала возможность исполнить все шесть пунктов. Кто в состоянии постичь всю силу креста Христова? Она много глубже, чем простое удаление наших злых дел, много, много глубже этого. Не хотите ли вы преклонить колени и взглянуть на крест прямо сейчас, чтобы увидеть освобождение от батареечного рабства? Слышите ли вы голос с небес? говорящий, что вы его любимый сын, в котором его благоволение. Не хотите ли вы снять с себя и отдать ему всю вину, все обиды, гордость и горюч, и просто позволить, чтобы ваша душа исполнилась всей полнотой его радости? Смелее! Сделайте это прямо сейчас, если вы еще не сделали этого. Секрет освобождения от батареечного рабства в том, чтобы перестать быть рабом, но стать сыном или дочерью.